Дорогие друзья, мы очень-очень рады видеть всех на нашей завершающей встрече лидерской программы проекта Кешер 2021. Я Светлана Якименко, основательница женской еврейской организации проект Кешер и проект Кешер Россия. И сегодня я вместе со своими коллегами, сотрудниками организации будем вести Сегодняшнюю встречу, к сожалению, Елена Красильщик, ведущая и тренер и основ... в этой программы, не сможет по, состо... по семейным обстоятельствам принимать участие, однако она передает всем привет и обязательно будет со всеми на связи. Итак, дорогие подруги, мы с вами находимся на заключительной встрече в же... лидерской программы женской еврейской организации «Проект Кеша». Кешер в переводе с иврита «связь». И мы, проект Кешер, женщины проекта Кешер, связывают, объединяют и поддерживают друг друга. Около 50 городов России, еврейских общин, участвуют в деятельности организации. И наша программа, основа деятельности проекта Кешер является лидерская наша программой, которая более 20 лет. И женщины во многих городах, которые сегодня возглавляют общины, лидеры общины, активистки общины и просто люди в активной жизненной позиции, где бы они ни были, это то, для чего работает лидерская программа. Я хочу передать слово сейчас руководителю проекта Кешер России, председателю Центрального управления организации Фельдман Елене. Леночка. Да, ну, добрый вечер еще раз всем. Очень приятно и рада видеть всех вас. Конечно, проект Кешер прежде всего все эти годы работает для поддержки, объединения и самореализации еврейских женщин в разных сферах. И как уже было сказано, что наша лидерская программа – это одна из основных программ проекта Кешер. Но на самом деле, какой бы ни, замечательной ни была программа, но самое ценное в ней – это всегда участницы. Это вы и мы видели ваш рост, вашу мотивацию на новые знания и, конечно же, ту душу, которую вы вкладывали, когда делали свои проекты в своих городах. И наши эксперты, вся команда сотрудников проекта Кешер, мы всегда были с вами на связи, да, решали текущие задачи и очень гордились и радовались всем вашим успехам. И сейчас я хочу как раз передать слово нашим замечательным региональным представителям имени Моторной и Юлии Иршовой. Добрый вечер, дорогие подруги. Вы знаете, вот сегодняшнее мероприятие, оно очень волнительное и трепетное, оно такое же волнительное, как и самое первое. Давайте мы его вспомним. Когда мы только с вами знакомились, вы изучали нас, кто мы такие, что за организация, попутили вам с нами. Это я говорю про тех женщин, которые впервые пришли в проект Кешер и начались с проекта Женское еврейское лидерство. А сегодня мы также волнуемся, мы сотрудники проекта Кешер. Останетесь ли вы с проектом Кешер? Ну, я немножечко лукавлю, наверное, я более чем уверена, и мы все уверены, что вы останетесь с проектом Кешер. Обязательно. Как и десятки, и сотни других женщин, выпускниц предыдущих лет. И вся команда сотрудников, которые сегодня с нами, большинство наших активистов из 47 городов России – это тоже выпускницы лидерской программы. Это женщины, для которых идеи феминизма и иудаизма, помноженные на лидерство, стали образом жизни. Да? Это мы. И для которых призыв «Тикун Алам Дугма и изменим мир, начиная с себя» это не просто фраза еврейской мудрости, но это действительно нас Наш смысл жизни – это наши идеи и наши действия. Добрый вечер, дорогие подруги. Очень приятно снова видеть вас. И мы хотим сказать, что лидерская программа последних лет, она особенная. Мы живем вообще с вами сейчас в особенное время. И вся наша программа была выстроена онлайн. И это наложило на нас еще большую ответственность, потому что мы хотели дать вам самые полезные знания, провести самые интересные тренинги, найти самых-самых лучших, самых классных тренеров, чтобы вам это было полезно, интересно, и вы пользовались теми знаниями, которые вы получили. Мы много обсуждали. Лена Красильщик вложила очень много силы души в это. Она просматривала различные тренинги, читала статьи, искала тренеров. Мы это обсуждали, обсуждали. И кажется, нам это удалось. Давайте вспомним. За этот год с нами поработали классные профессионалы. Помните тренинги в самом начале Евгении Бародины по профайлингу. С нами работала Мария Старшенко по дизайн мышления. Наталья Легкая учила нас личному брендингу. А помните замечательную серию вебинаров с Ириной Ефремовой Гард по проектной деятельности. А последним нашим экспертом была Ирина Кабенина. Она учила вас личной эффективности. И что очень классно: мы видим результат. Вы сами его оценили. Полученные знания вы оценили на 9,5 баллов из 10. А помните эти замечательные тренинги, которые мы проводили в малых группах по написанию социальных проектов с нами, с региональными представителями и с Мариной Константиновой, руководителем программы «Женское здоровье». Мариночка, вам слово. Дорогие девушки, я сегодня очень волнуюсь и очень счастлива. Во мне вот эти вот два чувства сейчас, чувство волнения и чувство счастья, в гордости от того, что мы вместе прошли этот путь, дополняют друг друга. Действительно, это необычное время. Мы с лидерской программой прошли огромный путь в нашей организации. У нас были семинары, мы раньше встречались лично, и это всегда было такой вот мотивационной струёй. Сейчас мы живем во время пандемии, когда, в принципе, наша вот эта проектная деятельность, наша учебная деятельность, наша деятельность по планированию проходила онлайн. И несмотря на это, ваши проекты, которые реализовывались онлайн, офлайн в городах, они были уникальными и они реально зажгли искру в ваших общинах. Я очень рада, что четыре города, четыре группы, подготовили проекты, направленные на сохранение здоровья. Последние пару лет учили нас к тому, что здоровье – это действительно треугольное состояние, которое у нас есть, и его нужно укреплять. И я очень рада, что эти проекты были блистательно реализованы в городах, способствовали взаимодействию вас, вашего актива с лидерами ваших общин. Многие ваши проекты выходили за пределы общин, и я выражаю огромную надежду, что эти проекты, как проекты по здоровью, как проекты по другому направлению, не закончатся сегодняшней нашей такой торжественной финальной встрече первого этапа. Следующие наши этапы – это реализация наших новых планов. То есть вот те команды, которые сформировались, те команды, которые готовы присоединить к себе новых лидеров, будут работать на благо людей и в не и вне и я очень хочу чтобы мы сегодня ближе познакомились с теми проектами которые вы подготовили реализовали в это время презентацию пожалуйста ну начать мы хотим замечательного проекта город орел представил проект Арт-проект «Второе дыхание». И я хочу передать слово руководителю проекта Елене Воробьевой. Пожалуйста, Лен. Спасибо, Юля. Ну, в первую очередь хочется выразить огромные слова благодарности проекту Кэшер и нашим наставникам Юле и Лене за то, что позволили сторонней организации, да, потому что наш центр равный, не является еврейской, да, частью еврейской общины, но мы тесно дружим а, с нашими а, друзьями из общины, и огромная благодарность за то, что вы а, разрешили влиться вот ваш коллектив дружный, а на самом деле а, вот идея нашего проекта она а, творческая, потому что центр а, наш это творчество особенных ребят, вот и а, Изначально мы с еврейской общиной города Орла познакомились два с половиной года назад и опять же сошлись на творческих моментах. То есть мамы наших особенных ребят приходили в синагогу на мастер-классы. И у нас было встреча, когда еврейские женщины приходили к нам в центр, и у нас вот эта дружба зародилась два с половиной года назад. И вот участие в проекте Кэши нам дало возможность создать такой уникальный творческий проект, суть которого была очень простая. Мы собирались, мама, особенных ребят еврейские женщины, и мы создавали уникальные творческие работы из глины и из живопись. Вот. Но хочется отметить сразу, что... Самым такой проблемным моментом было это преодоление барьера «я не умею», потому что абсолютно все практически участницы нашего проекта заходили со словами, что «я ничего не умею, последний раз рисовала только там в школе». Но под руководством у нас были замечательные руководители, по художественному была Елена и Андрей у нас вел по гончарному мастерству, и вот совместными мастер-классами мы создавали уникальные э, картины, уникальные творческие работы из глины, которые мы потом э, совместно решили отправить все на благотворительную ярмарку, э, которую проводили э, в рамках показа инклюзивных спектаклей. И э, очень э, вот эти мастер-классы э, дали такую подпитку нашему вот этой дружбе, потому что живя в городе Орле и ходя по улицам города Орла мимо синагоги тысячу раз, проходя никто из особенных мам никогда даже не подозревал вообще, да, что вот у нас в Орле есть синагога, потому что ну как-то Каждый в своем мире живет, и особо не, не всегда соприкасаемся мы. И вот было очень интересно, когда мы приходили в синагогу и проводили экскурсию, рассказывали про культуру. У меня мамы все в, нас, в таком восторге, и в восторге от того приема, как принимают а, вот еврейские женщины наших мам. А, ответной а, реакции было, когда еврейские женщины приходили к нам в центр и ближе знакомились с судьбами а, особенных мам, потому что жизнь родителя, который воспитывает особенного ребенка, это всегда очень сложный момент, и не всегда люди понимают, каково это, и как это через эти барьеры проходить. И вот благодаря такой дружбе, вот такому проекту у нас укрепились отношения, потому что уже проект закончился, а мы все равно продолжаем встречаться, переписываемся, и вот в конце, перед Новым годом у нас произошел такой культурный обмен, еврейская община приходила к нам на спектакль, где выступали мамы особенных детей, рассказывали про свою судьбу, но это у нас был другой проект. А в свою очередь еврейские женщины приглашали наших ребят, мам на спектакль «Театр свободное пространство». Ну, то есть был такой культурный обмен. Вот. И огромное спасибо, конечно, вот за такую возможность реализовать. Ну, я в очередной раз поняла, что творчество оно объединяет. Независимо какие культурные у нас направления мировоззрение. Все было настолько очень интересно. И самое главное, что все были открыты, и дружба продолжается. Это самое главное. Но а для себя, как для руководителя проекта и центра, я... Э подчеркнула настолько много всякой информации. Казалось бы, вот э, с проектами социальными уже много лет работаешь, эта информация, которая была дана, э, это что-то новое, это с нуля новое. И очень хороший был толчок, пинок э, для того, чтобы создавать уже с начала года какие-то новые творческие проекты. Поэтому огромное спасибо проектору Кэшеру и всем, кто в этом э, участвует, просто за то, что дали возможность реализовать э, вот свои какие-то желания, объединиться, потому что, говорю, мы живем э, вроде все в одном городе, и настолько это было далеко э, друг от друга, вот, э, да, по каким-то культурным э, взглядам, вот. Но сегодня прям э, сдружились, вот, и надеемся, что дальше у нас будут еще какие-то творческие интересные проекты. Спасибо большое. Спасибо. Елена, Спасибо. я на правах ведущей хочу попросить, нас всех переполняет эмоции. Давайте будем, Максим, у нас много классных проектов, давайте быть максимально так но это не последняя встреча, я уверена, мы еще встретимся, еще будет возможность обменяться. И это понятно, что классно все прошло, и что нам так хочется много сказать. Давайте постараемся себя обуждать. Это тоже часть тренинга, немаловажно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое, Лена. Прекрасный проект, и мы очень подружились за время этого проекта и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Ну, Кать, пожалуйста, следующий проект. Следующий проект я представлю, к сожалению, девушки не смогли присоединиться. Это тоже проект из города Орла. Еврейские женщины в лицах вчера и сегодня. Его руководители Рбаник Хани Гришина и Ора Саврасова. Очень классный проект. В Еврейское общение Орла в центре Шалом. Существует еврейский музей. Он рассказывал об истории евреев города Орла, но создатели, создательницы этого проекта, поняли, что женщинам в этом музее место не выделено. И они решили, что очень важно показать женскую историю в еврейской истории города Орла. И они создали экспозицию о еврейках, которые э, в прошлом и сейчас развивают регион. И сейчас эта экспозиция выставлена в музее, можно, можно прийти с ней ознакомиться, а музей этот включен в программу экскурсий «Ночи музеев», поэтому о еврейских женщинах, развивающих «Орел» может узнать каждый. Вот такой прекрасный проект. Следующий проект, пожалуйста, Катя. Следующий проект из города Смоленска. Проект направленный на сохранение памяти пожилых людей и проект, который помог создать волонтерскую команду для работы с пожилыми людьми. Как запомнить, чтобы не забыть? Пожалуйста, передаю слово Марии Поповой и Никиришенковой. Добрый день. Ну, наш проект он вырос из того, что мы каждый день вынуждены были сталкиваться да, с изменениями, которые происходят с нашими подопечными, с пожилыми членами общины. Мы решили несколько с юмором подойти, да, вот о чем говорит название нашего проекта. И решили научить наших подопечных самостоятельно тренировать память, что дало бы им возможность оставаться активными, общаться между собой. В условиях пандемии наш проект стал наиболее актуальным, потому что в, в рамках реализации проекта мы пытались, старались и даже некоторых научили пользоваться современными гаджетами, оставаться при этом активными членами общины, участвовать в наших онлайн-мероприятиях. Я буду очень кратко. Да? В проекте э, в нашем активное участие принимали женщины-волонтеры. Их помощь в рамках этого проекта и не только, но очень значима. После реализации предыдущего нашего проекта почти все участницы волонтерской группы отметили, что получили огромное моральное удовлетворение от своей деятельности. Участие что в прошлом, что в этом проекте им дало возможность реализовать свои личные качества, творческие способности, чувствовать себя нужными и важными. И уже сейчас можно наблюдать результаты нашего проекта. Несмотря на его официальное окончание, он продолжает свое существование. В рамках программы «Клуб» образовалась группа, которая благодаря участию в проекте, самостоятельно уже научилась подключаться к онлайн-мероприятиям. Также организовалась женская группа волонтеров, которые активно участвуют в других проектах организации. И волонтеры чувствуют свою нужность и значимость в жизни еврейской общины. И я думаю, что наш проект был полезен нашим подопечным и уверена, что на этом нельзя останавливаться. Также хочется отдельно поблагодарить организаторов программы «Женское еврейское лидерство» за профессионализм, за возможность учиться у опытных тренеров, общаться с коллегами из разных городов и стран, и также за возможность реализовывать действительно нужные и важные проекты. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Я с удовольствием представляю межнациональный проект, который называется «А у нас во дворе», который послужил отправной точкой ряду межнациональных мероприятий в городе Астрахани и передаю слово руководителю проекта, аниколь Николь Орли, Николь, пожалуйста, Николь. Всем привет, всем привет, а, да, наш проект был а, грандиозным для города Астрахани, и уже поступают заявки в другие школы чтобы мы проводили такие же мероприятия. И уже, как говорится, на март у меня запланировалось сразу две школы, где я познакомлю с еврейской традицией по праздникам, обычаям, истории еврейского народа. Проект родился абсолютно случайно, потому что кто меня окружает, это многонациональный как бы наш город, окружает много друзей разных национальностей, и все спрашивают, а где синагога находится, а у вас что есть синагога? А у вас что есть община? И поэтому пришла такая идея рассказать. И поэтому, когда э, я с вами познакомилась, я решила, что это мой шанс э, рассказать э, о нас, потому что если не мы, то кто о нас расскажет правильно о нашей истории и традиции? Исковеркать могут может каждый, а вот э, от себя рассказать, что ты, да, я еврейка, и я горжусь этим, это многим сложно сказать. И тем более открыто начинать какие-то мероприятия. Нас поддержала школа-интернат номер три, где мы посадили деревья в честь героев России и Великой Отечественной войны, евреев и не только. Провели ряд мероприятий и познакомились с разными национальными культурными обществами, их история и обычаями. Провели конкурс чтецов э, по городу, где читали стихи дети не только еврейских поэтов, но и разных национальностей. И могу сказать, что по завершению мы раздали методички, которые... Сейчас, секунду, не подготов... Опа, Извините, вот. Методички, вот такие вот. И раздали их в школы каждому из участников. Всего было участников 250. И плюс мы сделали календарь еврейский. Вот такой вот. Видно, я не знаю, вот. На год, где мы рассказали о всех еврейских праздниках. И будем продолжать. Все только от нас зависит, что мы хотим и что будет. Спасибо. Еще один проект, который я с удовольствием представляю, очень интересный проект, назывался «Тексты личности социальной активности». И я предоставляю слово руководителям проекта, Катя Науменко и Аня Бонкуленко. Это город Волгоград. Девочки, вы здесь, я вас видела. Да, да, я вижу. Добрый вечер. Ну, что я могу сказать о своем проекте? Идея проекта вообще у нас появилась благодаря проводимым в нашем общении детским проектам образовательным и просто сложилась такая ситуация, что пока дети были заняты, родители сидели на диванчике, стояли в сторонке и не знали, чем себя занять. И как бы озадачились мы таким вопросом, чем бы себя занять и всех остальных тоже занять, чтобы с пользой и с интересом провести это время. И здесь вдруг у нас появился проект Кешер, благодаря которому мы смогли создать и реализовать свой проект. Значит, вообще изначально идея у нас была как бы с изучением языка иврит, Но сопоставив свои желания и возможности и идеологию проекта Кешер, мы решили ограничится тем, что иврит у нас будет просто вплетен в образовательный компонент проекта и в качестве отдельных слов, понятий, как контентная часть образовательной составляющей идеи была такая, учеба и создание и поддержание деятельности женской группы в общине и волонтерская активности ее участниц ну как бы объединенные это все национально историческое и образовательный, образовательным единением женщин общины значит в итоге эта идея у нас трансформировался такой цикл образовательных и развлекательных контентных встреч которые включали в себя не только информативную часть но и связана была с наработкой определенных навыков, необходимых и важных для каждой женщины, матери, хозяйки, проводились у нас мастер-классы очень интересные. То есть, причем интересные мастер-классы, они были связаны у нас как раз с изучением традиций и истории еврейского народа. То есть мы, как хранительницы домашнего очага да, и как хозяйки, например, у нас были мастер-классы по отделению выпечки, халым, изготавливали подсвечники для зажигания шабатных свечей кулинарные мастер-классы проводили, встречи с косметологом были, это тоже как бы было посвящено все, ну как бы женщине, да, по уходу за собой, вот, и хочу обратить внимание, что ну, большая часть мастер-классов проводилась у нас участницами проекта и членами женской группы, которая у нас создалась, причем очень такая дружная группа, и у нас но ну, с большим удовольствием все ходили на эти встречи, и было очень интересно. Вот. Основная целевая вообще у нас аудитория группы этой была именно мамочки тех детей которые э, принимали участие в образовательных проектах. Но помимо них еще и э, к нам присоединялись и другие э, женщины нашей общины. И э, в итоге как бы э, поначалу ходили только мамочки, а потом к нам начали присоединяться, то есть вместе с мамочками начали ходить еще и уже э, взрослые, ну такие подросткового возраста, 17-18 э, лет э, дочери, которым тоже было интересно с нами. Вот. Благодаря нашей Рыбанит, которая, в принципе, оказала нам неоценимую просто помощь в создании и в реализации этого проекта, Ельев на протяжении всего проекта, она проводила у нас как раз образовательные встречи, и делилась с нами своими знаниями и опытом. Были затронуты очень важные темы, которые, в принципе, ну вот я мало что знала, и было интересно, но почерпнуть эти знания было неоткуда. И в большинстве своем многие женщины, в принципе, были так же, как и мы. Ну, мало образованно в этом плане. То есть затрагивались такие важные темы, как тздака, например, да, как правильно ее давать, как она должна э, даваться. То, то же самое, как правильно отделять хау и, э, и выпекать ее. Ну и так далее. То есть в принципе все встречи у нас проводились всегда э, в позитивном ключе. Всегда все было весело, хорошо и интересно. И как бы хотелось бы, конечно, продолжить цикл таких встреч и не останавливаться на достигнутом, скажем так. Следующий проект, пожалуйста. Следующий проект я хочу представить, но перед тем, как я назову презентера этого проекта, я очень попрошу всех участниц аккуратно работать с временем, потому что действительно нас переполняют эмоции, но, как уже говорила Светлана, давайте придерживаться определенного регламента для того, чтобы мы могли как можно большему количеству людей потом задать вопросы, если нам хочется это сделать. Я представляю проект который был подготовлен и реализован в Волгограде. Это проект женское здоровье. Преодолеваем проблемы постковида и пандемии вместе. Этот проект у нас запланировали и реализовали вместе с общиной Волгограда, участницы лидерского тренинга Елена Шалыгина и Елизавета Васильева. Девочки, мне было очень приятно с вами работать. Вам слово. Всем здравствуйте. Меня слышно? Не вижу. слышно? Слышно? Угу. Ну, прежде всего, хотела сказать спасибо организаторам за такую возможность проявить себя. И э, начнем с того, что этот проект зародился совершенно неожиданно, так же, как и началась наша пандемия. И, э, в принципе, каждый из нас столкнулся с э, какими-либо последствиями после ковида, болезни, либо пандемии нахождения дома. И, естественно, люди были не готовы. Мы дали возможность женщинам всего мира, мне кажется, потому что у нас были и онлайн-записи, и у нас были записи очных занятий наших, как можно справиться со своим депрессивным состоянием. Мы дали возможность женщинам пообщаться с врачами. То есть мне очень понравилось, что волонтеры, которые принимали, волонтеры общины, которые принимали участие в организации, помогали организовать это все, принимали участие сами в этих программах. И помимо всего, очень сильно открылись. То есть мы все можем переживать мы все можем быть в депрессивном состоянии но мы стараемся не открываться людям. мы перевариваем это все в себе и при этом бывают такие случаи когда рядом страдают близкие люди, а мы не знаем как им помочь. Поэтому спасибо вам за то что вы дали такую возможность рассказать помочь этим женщинам. И оказать им помощь. О результатах расскажет Елена. И о результатах нашего проекта. Мне кажется, одним из самых главных результатов это то, что проект у нас не закончился. Может быть, по временным, по документальным частям это завершено. Но в жизни это продолжается. Мы продолжаем встречи. На этих встречах мы продолжаем занятия физической культурой, лечебной физкультурой. И мы продолжаем занятия арт терапии Это вот эти два направления, которые выбрали наши женщины. Участницы нашего проекта. И мы с удовольствием эти направления будем продолжать. И все наши встречи начинаются с того, что женщины активно делятся новинками, своими находками. Они несут их в общину, они несут их на эти встречи и с радостью продолжают, продолжают общение и занятия по укреплению своего здоровья. Для себя вот на этом тренинге я нашла главное, то, что раньше получалось или не получалось, но на уровне интуиции, благодаря проекту Кешеру, благодаря вот этой программе лидерской, на которую я, в общем-то, даже и не чаяла попасть в качестве участницы, они мне дали инструменты, и я теперь не брожу в темноте, натыкаясь лбом на закрытые стены и путем методами научного тыка, находя выходы из каких-то затруднительных ситуаций. Теперь я знаю, как себя вести, как это нужно делать. И все это благодаря нашему проекту, нашей этой лидерской программе и тем замечательным, просто невероятным спикерам, с которыми нас познакомили. И особая благодарность, конечно, нашим кураторам. Легко на душе от того, что мы всегда на каждом этапе могли найти и поддержку, и взаимопонимание. Спасибо всем огромное. Спасибо. А я представляю следующий проект. Это проект, который был реализован в Твери. Но так же, как и волгоградский проект, он работал не только на Тверскую общину, не только на Волгоградскую предыдущий, а были у нас целевой аудиторией женщины из разных регионов, из разных толпов. Тверской проект назывался ⁇ Здоровая община, процветающая община ⁇ И с нами сегодня одна из его руководителей и реализаторов этого проекта, Елена Кононова. Катя Лукьянова, я не вижу сейчас с нами, Катя, или нет? Но я благодарю вас, девочки, за то, что вы от этапа планирования, до этапа реализации и до этапа сегодняшнего продумывания дальнейших действий работали вместе. И вот эти итоги сейчас вы представите. Спасибо большое, добрый вечер. <клых> Идея нашего проекта была продиктована прежде всего <клых> эпидемиологической обстановкой плохой доступностью медицинской помощи. И нам хотелось бы помочь членам нашей общины в том плане, чтобы их, оценить их здоровье, выявить нуждающихся в специализированной помощи, проконсультировать, чтобы выявленные заболевания, могли, больные с выявленными заболеваниями могли получать своевременное лечение. Кроме того, наш проект включал также обучение людей выдерживать стрессовые ситуации, опять же, связанные с, как и с постковидными, так и вообще в целом <coughs> с сложившейся эпидемической обстановкой. И, наверное, самый такой, вот я бы сказала, эмоциональный, эмоциональная часть проекта, это было, было обучение скандинавской ходьбе. То есть это такой был... Приятный эмоциональный отклик, участвовали как бы, люди не только среднего возраста, но и даже пожилого, и участницей одной было за 80, и все это происходило с хорошим настроением, с грамотным куратором, который обучал в скандинавской ходьбе. И, в общем-то, наш проект, в общем-то, завершился, наверное, успешно. И прежде всего, вот этому успеху мы благодарны а, проекту Кэшер, который позволил нам принять участие, а, получить необходимые знания и попробовать их реализовать. А, руководителю проекта а, Елене Красильщик и а, руководителю проекта здоров... Женского здоровья Марине Юрьевне, которая нас поддерживала, помогала во всем и, в общем-то, наверное, главным образом, благодаря ее помощи, наш проект в общем, одержал успех. <laughs> Спасибо. Спасибо. Следующий проект, пожалуйста. Следующий проект я с большим удовольствием представляю, потому что действительно этот проект в самом названии своем говорит о том, насколько эта вот целевая аудитория была задействована. Проект называется "Здоровье и гармония женщины возраста 45+". И этот проект был реализован и для самарской общины и для женщин из других регионов это очень важный и значимый проект и я передаю слово для презентации этого проекта его руководителю марина коган пожалуйста добрый день Наш проект в Самаре родился сам собой, потому что мы, вот наша община и группа женская, которая клуб женский, который создали еще до меня, были как раз средний возраст 40-45+. И когда ты входишь в этот возраст, то сталкиваешься с реальностью, которая очень быстро меняется. И гормональные изменения, какие-то психологические моменты часто пугают. Ты не знаешь, что делать в этом. И вот так мы решили создать этот проект, чтобы помочь женщинам не теряться в этом, чтобы они получили поддержку и эмоциональную, и психологическую, и консультации по здоровью информационную, чтобы можно было сохранить и здоровье, и социальную активность в возрасте 45+. Этот проект оказался интересен женщинам от 35 до 60 лет буквально только там мы объявляли набор на очередную встречу там закрытые встречи были потому что ограниченное количество 25 человек набиралось буквально за три дня онлайн у нас доходили до там 30 40 человек разные очень группы волонтеры и команда очень такая сплоченная у нас сложилась и были и психологи, и психиатры, и врачи, и гинекологи, эндокринологи, педагоги, в общем, разных-разных профессий и бизнесмены, то есть так, чтобы мы могли общаться, советоваться, обмениваться опытом и, такие, и конечно же, стилисты, и визажисты, чтобы можно было помочь женщине в этом возрасте выглядеть красиво и женственно. И по отзывам наших участников всем не просто понравилось, а они хотят продолжения и вот очень-очень хорошо, как они говорили, что очень хорошо, что вы начали говорить на эту табуированную тему, потому что сейчас у нас в социуме культ юности и если женщина в возрасте старше 45 следует этому культу, то это смешно. Вот, поэтому, поэтому очень правильно сохранить вот эту гармонию в развитии и не останавливаться в этом. Ну и лично мне тоже помогло этот проект Кэшер, мои наставники, Марину, спасибо большое. И моя команда, главная Елена Строганова. Вот Просто я получила такую огромную поддержку сама себе. В общем-то, для меня это такая же там самая терапия получилась. Но ну, еще я открыла небольшой такой талант организатора. Спасибо большое проекту Кешер. Спасибо. Следующий проект. С большим удовольствием. И вы знаете, вот и наблюдением. Такого роста еженедельного группы, которая сплотилась вокруг проекта, который называется «Кто, если не мы, города Липецка?», я представляю, предоставляю слово руководителю этого проекта Анне Можайской. Пожалуйста, Аня. Всем добрый вечер. Рада присутствовать здесь сегодня. Никого не удивлю, если выражу свою огромную благодарность самому проекту «Кешер», который вообще создал все это, нас здесь собрал своему куратору Елене Красельщик, которая взяла меня, ничего не знающую, не умеющую, провела по этому вот пути. Огромная благодарность не Моторной за ее поддержку на всех этапах подготовки и огромная благодарность всем участницам, которые приходили на встречи, которые были искренними, готовыми меняться, и у них все получилось. Цель проекта была в том, чтобы женщины, активные женщины, уже состоявшиеся женщины, 40+, но они подвергаются выгоранию, эмоциональному выгоранию. Цель была такая, чтобы они научились открываться миру и нашли собственный ресурс, чтобы они узнали сами, где они могут взять энергию. И если с открытием миру есть над чем еще работать, то что касается того, что они научились находить свои ресурсы, тут я считаю, что на 95% мы справились, а 5% это точка роста. Я буду с радостью продолжать с вами работать, девушки, кто здесь присутствует. Мы не расстаемся. Я приглашаю всех присоединиться, потому что мы будем... Продолжать дальше, будем составлять новые программы и работать над тем, чтобы быть энергичными, идти в общину, нести эту энергию в свои, в свои общины, своим людям, детям, семьям и вообще в мир. Спасибо проекту Кешер за то, что он все это организовывает. Всем спасибо. У меня все. А следующий проект это проект а, Катюшечка назад верни, пожалуйста. Бляш, давай, наверное, я тогда. да, да, да, да, да. давайте. Да. К сожалению, нету Лея Шатила, поэтому я с вашего разрешения возьму представление данного проекта на себя. Проект города Краснодара, и называется он «Юридический мидраж», и руководитель этого проекта Лея Шатила. Лея Шатила по образованию юрист, причем юрист, практикующий, который очень много занимается вопросами женщин, проблемами женщин и имеет собственный опыт решения данных вопросов у себя в семье. Я помню начальную точку, когда мы обсуждали, как совместить профессиональных в рамках проекта Женское еврейское лидерство и нашего еврейства, прежде всего еврейские женщины. И пришла такая идея юридического мидроша. Лия проводила встречи с женщин давала им консультации юридически, современной юриспруденции, семейного кодекса, отвечала на вопросы и делала... Пропал звук? Да, наверное, пропал звук. Да, пропал. А. Ну, откуда Или... Да. Или зависла Инна? Наверное. Я могу продолжить, потому что мы тоже работали с Лией, и уже сказала вот Инна, что она давала консультации, Лия, женщинам, по самым разным вопросам, действительно, по семейному праву, по даже с платежками с ЖКХ, то есть постоянно, постоянно были вопросы, и Лия ни в чем не отказывала, всем помогала. Но большой частью этого проекта стал кулинарный конкурс, и не просто конкурс, да, это когда Сами участницы этой акции да, пошли к своим бабушкам, к своим мамам и вместе с ними готовили э, или по их рецептам готовили блюда. И вот здесь вы видите на картинке совсем малое-мало малую толику того, что было представлено. И более того, э, хочу сказать, что Сомалия вот женщины, которые на картинке, они тоже приготовили блюдо, которое участвовало в городском конкурсе, и они заняли даже какое-то место, не первое, но прессовое. И в рамках этого проекта созданы три мультика, которые на юридические темы. Вот первый мультик уже готов, совсем, картиночка его здесь есть, он рассказывает о важности иметь своего представителя в суде. И посмотрите на картинки именно женщины. Другие два мультика, которые также будут связаны и с темой юридических вопросов, как их трактует иудаизм, вот-вот скоро будут готовы. И мы тоже... Лен, спасибо. Я вылетела, ты а меня да, подхватила. Спасибо. Спасибо. А следующий проект проект города Иваново. Проект, в котором девушки решили создать женский клуб, клуб Бейтсара. Пожалуйста, передаю слово Марии Четверяковой. Шалом, дорогие подруги. Хочется в первую очередь выразить благодарность руководителям проекта Кэшер, нашим кураторам Юлии Ершовой и Елене Красильщик, которые помогали. Идея проекта, создания женского клуба, ну, не случайно у нас родилась, так как в последние несколько лет общественная жизнь, еврейское общение практически сошла на нет. То есть кроме того, что еврейские праздники проводились, больше ничего вообще не было. То есть было достаточно скучно, то женщины сами звонили и говорили, что вот, а почему у нас ничего не проводится. То есть вот эта идея проекта, где бы нам на женщин учили готовить еврейские блюда какие-то, даже те же самые халы выпекать или пончики для хануки, там Все равно это все воспринялось женщинами у нас на ура, так как, кроме этого, мы еще говорили об обычаях о еврейских праздниках, о традициях, чтобы вот пандемия началась, и чтобы женщины могли там дома праздники проводить, там, тот же седр пасхальный, другие какие-то. Вот, и женщины, они буквально изголодались по мастер-классам особенно по таким, как каким-то полезным, там, по флористике, по бисероплетению, по рукоделью, по кулинарным, вызывались помогать, говорили, а что вам принести, а может быть там муки купить для халы, там мы сами купим, то есть были готовы даже свои финансовые какие-то вложения делать, только чтобы мероприятие состоялось. Ну и благодаря проекту возродилась фактически женский клуб, который функционировал в начале 2000-х годов. То есть туда пришли женщины, которые там были, то есть даже дочери их пришли, новые какие-то люди пришли, которые, которых мы только на праздниках видели, и то не всегда. Но ну и лично мне проект дал возможность реализовать себя вот как организатора, как все-таки организатор, это моя профессия, в которой я не состоялась, так как ушла в онлайн, ушла в работу на себя. Ну и вообще в ковидное время личных встреч фактически не было. И, то есть тоже действительно все это было сведено к нулю. Ну и, конечно, проект дал мне возможность э, познакомиться с новыми людьми, с единомышленницами, э, много нового для себя э, узнать, то есть даже с теми же самыми встречами нашими онлайн, там, по личному брейдингу, там по дизайн-мышлению. Но хочу выразить всем большую-большую-большую-большую благодарность за этот год, проведенный вместе. Спасибо. Мы сейчас просмотрели презентации и убедились настолько... Или еще у нас что-то есть? А, еще Брянск, да, а, Юля, да, да, да. давай. Да, еще у нас есть замечательные проекты, о которых хочется рассказать. И один из них, руководителем одного из них была наша самая молодая участница женского еврейского лидерства, Рина Колгас. Катя, пожалуйста, расскажи нам о своем проекте «Кафе Медраж. Роза о 13 лепестках», который реализовался в Хесседитико, город Брянск. Спасибо, Юль. Вообще, прежде всего, спасибо Юле и Лене за то, что вы наставляли, помогали и поддерживали всячески, потому что мне немного был тяжелый этот проект. Было страшно его начинать и вообще как-то реализовать. И, конечно, спасибо вам за возможность участия во всяких различных тренингах. Это было очень интересно и очень полезно. вот Мне было очень удивительно, когда Ирина Юсифовна мне предложила участвовать в Кэшере. Потому что изначально вообще этот проект был под завязку на йогу женскую. И я вообще не представляла, как это можно связать с еврейством. <laughs> вот. И потом мы много раз меняли название проекта. Там была и флористика, и декортика, и йога, и сколько, у нас сколько идей не было. Вот. В конце мы остановились все-таки на флористике. Ну вот, потому что каждая женщина все-таки любит, когда ей дарят цветы, любит рассматривать цветы, ухаживает за цветами. Вот. Как возникла идея нашего проекта в том, что у нас очень много молодежных проектов, там где маленькие дети от трех лет, там где подростки. Вот. И, как правило, часто их приводят мамы, бабушки, женщины в возрасте. Вот. И они очень долго, по два, по три часа могут находиться в общине. И при этом они между собой не общаются практически. Вот. И у нас была мысль на то, чтобы они между собой начали общаться, как-то контактировать, и не просто убивать свое время, сидеть на скамеечках и своих детей, но и чтобы у них тоже были какие-то занятия, чтобы это было интересно. Вот. И тоже мы хотели их привлечь больше в общину. Вот. вот так у нас родилась эта идея. У нас был замечательный флорист, который их обучил всяким возможным, разновидностям цвета, цветов, как их можно собирать. Вот. Наши участницы сделали очень много букетов различных, которые сейчас украшают хостику. Вот. По отзывам участниц, они безумно были рады, потому что они говорили, им как раз хватает вот этих личных встреч, потому что сейчас очень много встреч проходит в зуме. Вот. Не все понимают, как этим пользоваться и зачем это надо, и очень хочется личных встреч, и это личные энергетики. Вот, многие из них э, очень вдохновились идеей «вот, оказывается, мы в таком возрасте еще чему-то можем научиться». «Не все потеряно», как одна из участниц сказала. Э, вот, и они до сих пор сейчас продолжают общаться, они общаются и со мной, и с флористом, и, и всячески развиваются и ждут нов новых проектов. Спасибо, Катя. Знаете, что очень здорово в этом проекте? В предыдущей э, лидерской программе училась и руководила проектом мама Кати Лена, а в этом году эту иници... лидерскую инициативу подхватила э, Катя. Вот такая передача от поколения к поколению Ладор-Вадор. Пожалуйста, следующий слайд. И следующий наш проект – это проект «Рецепт еврейской жизни» из города Оренбурга. Рассказать о нем я попрошу вернувшегося, присоединившегося к нам руководителя программы женское еврейское лидерство» Лену Красильщик. Лен, мы все очень рады, что ты к нам присоединилась. Спасибо, девочки. Видите, дорогие наши участницы программы, вы убедились, что такое лидерство, проактивность и команда проекта «Кешер в действии». У меня действительно случился. Очень серьезный форс-мажор. Мои девочки, они вот как настоящие подруги, как настоящие кешеровки оказались рядом. Спасибо вам огромное, девочки. И я очень рада видеть сегодня всех, всех-всех вас и моих дорогую команду проекта кешера моих дорогих участниц проекта женское еврейское лидерство». Но я скажу еще чуть попозже, пока я просто не могла не сказать большое спасибо. Проект на самом деле э, очень интересный да и задумывался, как... Э, очень важный и значимый, когда вместе будут собираться и женщины разных поколений и говорить о еврейской традиции, конечно, о том, как поддерживать еврейскую традицию дома, о том, что такое еврейский календарь и каким образом его лучше соблюдать, да, и в общину ходить, и дома что-то делать. И особое место в рамках этого проекта должен был иметь кулинарный баттл, и причем название, как видите, у него «А моя бабушка готовит лучше». Да? То есть действительно по рецептам бабушек, по рецептам семейных должны были семьи приготовить блюда и приносить ну, в синагогу на общий конкурс. Но случилась вот наша пандемия и, к сожалению, нездоровье нашей руководительницы замечательных наших девочек, дай бог здоровья, и чтобы они быстрее восстанавливались, и они организовали, даже будучи не очень здоровыми, этот конкурс онлайн. И вы видите, детишки участвовали, взрослые участвовали, и здесь вот нет фотографий у меня есть фотографии, они мне прислали из чата общинной беседки, как они обменивались там с рецептами. Да, это был действительно очень живой, очень активный обмен рецептами, куда были вовлечены и дети, и взрослые разных поколений. Но мы с вами будем лицезреть, я думаю, да, будет например, такая замечательная возможность, мы посмотрим эти рецепты в брошюре, которую они дадут специально вот по итогам этого конкурса. Рецепт, э, сам проект очень интересный. И мне кажется, идею такого проекта можно смело брать себе вообще на свои женские группы. Вот Спасибо большое. Проект... Я хочу еще да. представить э, слово человеку, который реализовывал тоже свой проект на направлении женского здоровья. Виктория Бескаравайная, у нас такой уникальный участник, которая действительно всей своей жизнью продвигает здоровый образ жизни. И, Виктория, вам слово. Как вы чувствовали себя в программе и что вы реализовали за это время? Здравствуйте, подруги. Я очень признательна за реализацию за обучение в программе Кэшер. Мне было приятно находиться все это время с единомышленниками и с организаторами с высокой квалификацией, с теми преподавателями, которые давали знания. Это действительно был очень высокий уровень. Могу сказать об этом со смелостью искушенного человека. Я тоже приняла участие в реализации своего проекта. Мой проект являлся роликом спортивных, спортивной тренировки. Тренировки для разных, разной подготовленности, разных возрастов, разных уровней подготовленности женщин. Этот ролик мы записали с помощью проекта Кэшер. Дыхательная практика и практика йоги, которая может помочь постковидная во время пандемии восстанавливается тем людям, которые перенесли а, заболевание, вы можете обратиться к организаторам и а, зайти посмотреть, и не просто посмотреть, моя задача была дать практику а, и попробовать не только, а, раздвинув границы, не только а, очно и офлайн, позаниматься да, и воздействовать на здоровье моих подруг и всех женщин, которые могут принять участие, а именно онлайн. То, что сейчас модно, то, что сейчас востребовано, мы это попробовали, и я надеюсь, что у нас получилось. И я жду от всех обратной связи. Большое спасибо, девочки, я всех рада очень видеть. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, дорогие участники. Спасибо, Виктория. Да, действительно, работа Виктории шла непросто, но у нас есть хороший задел, и мы обязательно вернемся к этому. Действительно. Ой, спасибо большое, девочки, за представление ваших проектов. И, как мы все убедились, проекты были самые разные. Работать в них было нам интересно. Вам, наверное, немножечко трудно порой, но вы замечательно с ними справились. И Спасибо большое, что вы сейчас рассказали о своих проектах вашим подругам. И я думаю, что многие уже какие-то идеи взяли на вооружение. Да? Это действительно была большая работа. В рамках всей проектной деятельности было проведено 300 мероприятий, в которых было задействовано почти 2000 людей. Представляете, сколько работы было проделано. И мы не можем с вами сегодня не отметить, что реализация проекта стала возможна благодаря сотрудничеству проекта Кешер с женской лигой РЭК. Они нас поддержали, поддержали нас грант, они все время спрашивали, как идут дела, мы им все время отчитывались. И я думаю, что наше дальнейшее сотрудничество с женской лигой обязательно так или иначе продолжится. Может... У нас не все получилось. Мы должны признаться, что у нас не получилось реализовать проекты, наши идеи реализовать в Москве, хотя идеи были, мы обсуждали с девочками. Но вот есть такое слово, как пандемия, как правильно говорит Лиза, да, которая вот ну не дала, не дала случиться тому, что мы запланировали. Но Планы есть, идеи есть, лидеры теперь уже настоящие тоже есть. И я думаю, что мы обязательно доведем до конца то, что задумали. Спасибо вам всем огромное за ваши слова благодарности наш адрес, в адрес всей нашей команды проекта Кешер. Но признаюсь, у нас еще очень много идей и тем для реализации, для форм и формата работы. И мы... Ни в коем случае с вами не расстаемся. Да? Заканчивается э, учебная программа «Женство и еврейское лидерство-2021». Но это только самое начало, хочется надеяться, долгого, радостного и очень плодотворного вашего пути со всеми женщинами проекта Кешер. Вы вливаетесь в наши ряды, и вы теперь уже в статусе выпускниц. И, может быть, даже при разработке следующей программы, а она уже вовсю разрабатывается, мы будем обращаться к вам за советом, за помощью, может быть, даже за рекомендациями каких-то очень интересных, проактивных или, может быть, пока еще скромных, но с большим лидерским потенциалом женщин. Так что вся наша с вами работа нисколько не заканчивается. Еще раз подчеркиваю, и чат мы давайте не будем удалять мы будем с вами на связи информировать вас о всем что происходит в нашей организации и мы не можем с вами не сфотографироваться до да, держа в руках наши сер... ваши сертификаты девочки и пока вы готовите сертификаты елена фельдман здесь ей она вынуждена была отойти поэтому я хочу в... вы первые кто узнаете новость которая еще даже не опубликована, что в 2022 проект Кешер начинает новый этап лидерской программы. Лидерская программа на новом уровне начинает работать, начинает свою деятельность. И мы надеемся, что вы сможете порекомендовать своих лучших подруг, Тех людей, тех женщин, которым наше участие в лидерской программе поможет стать сильнее, грамотнее, поможет реализовать задуманное. Так что не только, как вот Лена сказала, какая это будет программа, мы будем советоваться, но и также вы имеете возможность порекомендовать лучших женщин, девушек для участия в новом этапе лидерской программы. Как основательница организации я хочу сказать, что практически все сотрудники организации – это выпускницы лидерской программы. Более 400 женщин в разных общинах – выпускницы лидерской программы. Может быть, не все они стали лидерами в еврейской общине, но на своей работе, в своей жизни лидерская программа, как мне было, очень-очень важна и приятно слышать, действительно меняет жизнь каждой из Каждый из нас. Поэтому я хочу выразить огромную, сказать благодарность Елене Красильщик, потому что, поверьте, лучшие специалисты переговоры уговорить, пригласить, найти, выразить благодарность нашим региональным представителям, сотрудникам организации, потому что прежде чем принять решение, чтобы принять вас в лидерскую программу, с каждым разговаривали, беседовали. И мы видим, какие классные, замечательные проекты, и люди, женщины вошли в проект Кешер. Поэтому спасибо сотрудникам организации. И я знаю, что это какой-то период. У нас много идей, как Лена сказала. В Москве у нас еще проект Кешер разворачивается, и при следующих встречах мы сообщим, что у нас намечено. Это я говорила, пока все готовили сертификаты, возвращают слово руководителю лидерской программы проекта Кесов Евгений Ой, Спасибо. Вы знаете, я еще совсем забыла такие сказать слова, что со многими из вас, ну, я сообщалась со всеми, и с многими как бы даже изблизилась, да, и хочу сказать, что мне было. Очень приятное общение с каждой из вас. И это было не просто общение. Мы учились друг у друга. Вы очень многому научили и меня, и как человека, и как женщину, и как руководителя. Да? И было очень приятно с вами общаться. Спасибо вам большое. Давайте. Фото. покажем. Фото. Дело чуть повыше, вот на моем экране они как-то... Может, чуть ближе вам поднести, девочки, к... Во-во-во-во, э, а тогда только лицо не закрывайте, кого-то уже не вижу лица. Девочки, Ой. отлично. Катечка, ты нас фотографируешь? Вот, Любочка здесь открылась, отлично. Еще разок. Я уже получила сообщение от Любой Койфман. Вот она здесь, о том, что она готова. Давайте мы уже в Москве выходим на новую готовим новый проект. Продумаем вместе, придумаем какое. Угу. Ну, Вы знаете, ну, что у нас же есть традиции. Мы всегда заканчиваем нашу лидерскую программу, и когда вручаем сертификаты. Мы всегда называем имя девушки, которая получает сертификаты, говорим, что она может все Но поскольку да. мы онлайн, и все вместе, и уже с сертификатами. Ну, давайте включим микрофоны и все вместе скажем, что мы можем все. Давайте. Включаем. Мы, мы можем, можем, все. Все. можем все. все. Ура! Ура! Ура! Мы можем, можем все! все. Спасибо большое, Юлечка. Отличная идея была. Мы вынуждены. Как бы нам не хотелось расставаться, но закончить. Если вы еще хотите что-то сказать, то, пожалуйста, мы не ограничиваем никого. Но сказано было многое, да, и мне очень жаль, что я не попала на начало, но я... У нас есть запись. Да, мы запись есть, я обязательно посмотрю, и я чувствую, что это было действительно все хорошо, душевно, и все позитивно и перспективно. Можно я скажу некоторые пожелания? Во-первых, очень приятный год. Спасибо большое за возможность находиться в такой атмосферной части, потому что действительно в эти времена было очень сложно почувствовать атмосферу, и вообще как еврейство, да, и вообще какую-то атмосферу. И есть такое пожелание и вообще желание. Давайте видеться не онлайн. Я вот прям очень э, хочу познакомиться со всеми лично, ну или хотя бы с кем-то из вас познакомиться лично, э, показать, поучаствовать, э, послушать, поучиться у вас. Очень хочется живого общения, действительно, несмотря на то, что я топлю онлайн за онлайн тренировки, это такие большие возможности, это возможность заниматься в любом месте, это очень удобно, это очень, действительно очень удобно, действительно очень результативно, но если будет возможность, давайте закончим вот эту пандемию и встретимся на каком-то большом фестивале, все вместе, женское да. и юридического лидерства. Большое спасибо всем девочкам, всем организаторам, большое спасибо. Очень рада э, участвовать в данной программе, действительно очень приятно. Спасибо. Спасибо. Если позволите, буквально минуточку. Я вот сейчас думаю, что вы... Прошлый год были в своем чате, мы тоже там были, мы видели, как вы развивались, как вы шли вперед, как строились проекты, получали знания, и как вы в рамках своей вот этой вот деятельности, учебы отдавали, отдавались, обучались, наполнялись. Очень хочется нам особенно, наверное, юли региональным, да всем, что ваше поле деятельности теперь выйдет из этого чата женского еврейского лидерства в огромный чат проекта Кешер и еврейских общин России, что вы будете вместе с нами по различным направлениям нашей деятельности идти вперед. Еще я вспоминаю в проекте Кешер многие из нас уже более 20 лет, сколько... Проектов начинались, У всех проектов были начала. Вы знаете, ни один проект не имеет конца. Ни один проект. Он имеет какое-то вот, он имеет продолжение в других проектах. Он имеет определенные да, направления, но не заканчивается. Наша деятельность не начинается. Я хочу сказать, что это только начало. Я всех нас продолжаю. Поздравляю. И все мы теперь в проекте «Кешер» для продвижения еврейской общины. Так хочется с вами поработать. Да. Спасибо всем. Я не знаю, вот сейчас вы говорили в начале, нет, что у нас, слушайте, каждый вот год программы женского еврейского лидерства уникальны. Они уникальны тематикой да, и наполнением. Но наша с вами программа уникальна тем, что она была полностью онлайнной. И вы посмотрите, мы к концу приходим в каком хорошем составе и с какими хорошими результатами. Это что-то действительно просто вот такие вы, такие вы замечательные. Вы должны это понять, почувствовать и понести это дальше, действительно. Дорогие девушки, я желаю вам всем здоровья. Здоровья вам, здоровья вашим близким. Сил на реализации чудесных планов, которые уже начаты и которые будут продолжены. А может быть будут какие-то совершенно новые идеи. Мы всегда рады. И мы... Поддерживаем вас, вы поддерживаете нас. И вообще мы будем говорить теперь едино. Мы будем здоровы, будем активны. До новых встреч, друзья. На правах руководителя. Я закрываю встречу.